Сколько вам осталось жить? Как вы думаете? Я провожу этот эфир специально для своих учеников, которые сейчас работают в программе по постановке целей, убиранию внутренних блоков, работе с обидами, болезнями и так далее. Поэтому сколько вам осталось жить? Вам нужно сейчас, мои дорогие друзья, взять ленточку, или шнурочек. Мы с вами делали практику «Золотой шнурочек» в денежной программе, да, денежные коды. И там мы с вами что делаем? Мы учимся ставить цели, убирать денежные блоки, да. Мы учимся убирать свои внутренние ограничения, страхи. А что скажут, а что подумают, да. Мы понимаем, что жизнь уже у многих прошла или почти прошла. Ну, то есть количество лет уже прилично прожито, Поэтому прямо сейчас для тех моих учеников, которые в программе «Возради себя заново» по целям, внутренним состояниям, которые в депрессии, болезнях, которые боятся что-то делать, которые боятся двигаться дальше, у которых застряли война, оставляете на потом. И вот мы сейчас с вами в этих программах учимся возрождать себя, ценить себя, любить себя, Убирать хлам из головы, из пространства, учимся убирать ненужных людей из своего окружения, да? Так вот, я вижу, что часть людей очень активно работает и меня это радует. Мне дает это желание выходить к вам в эфиры, давать вам другие практики, которые, помимо того, что у вас есть в уроках, она, ваша такая работа, меня мотивирует. Понимаете? То есть у меня обмен энергией. Меня, моя миссия, наняла на работу. Услышьте меня, что я сейчас говорю. Мне нравится давать тем, кто готов брать и расти. И вот эти тысячи учеников, вы видите отзывы и в сторис, в актуальных, и я даю это бесконечно, каждый день даю много отзывов. И те, что сейчас работают, и те, что работают со мной, там, 15-й, 13-й, 14-й, 17 год. Разные выкладываю отзывы для того, чтобы вы понимали, что тот, кто работает, тот взлетает вообще на другой уровень, работает над собой. Так вот, для тех, кто работают и стараются, у меня есть желание продолжать вам давать еще больше. Потому что поддержка важна. Без поддержки, ну, ну, никак. Вот смотрите, курс, который вы заходите, те, кто не оплатили клубную программу, они зашли в отдельную программу. Ну, позлобились. Но ну, нет у них 10 долларов в месяц, чтобы получать постоянно доступ к тренеру, который постоянно поддерживает. Ну, ну вот и их выбор. Ну, позлобились. Ну, что теперь делать? Пусть, пусть это будет на их совести. Но, опять же, это они выбирают. Я работаю с теми, кто хочет. Но те, кто работают, продолжают писать. У меня есть желание, помимо тех уроков, которые у вас есть уже в файлах, а вам нужно их сделать. Потому что месяц вы работаете активно, я вас поддерживаю, а дальше уже я поддерживаю, но уже не так активно. Понимаете, только тех поддерживаю, кто пишет. Вот написали, я ответила. Написали, я ответила. Вот как сейчас: написали цели. Что значит написать 450 целей? Как это? А это вот маленькие ваши цели, которые вам нужно реализовать. Которые нужно, например, цель какая? Хочу научиться ходить ровненько. Ну вам же это надо? Для того, чтобы достигать чего-то в жизни больше, вы нужно работать над маленькими целями. Если я привыкла ходить скукожанная, значит, я показываю, что я... Никто и зовут меня никак. И отношения, если я строю, то скукожаная женщина, она механически вызывает отвращение, потому что это уже жертва. Или у нее такое выражение лица, такое кривое, старое, сморщ, сморщенное, такое вот она бедная, несчастная. Как ее будет ее мужчина любить? Или у нее на фотографиях, она в штанцях, а здесь вот, прижалась а до яко из дерева. Ну, вы поняли, о чем я, да? Так вот, хочется работать с теми и поддерживать, кто работает, кто хочет, кто двигается. И вот те, кто написали сегодня, я поотвечала в чате. Но те, кто не писали, те, кто сидят и ждут, те, кто слушает, те, кто только наблюдают, вот больше благодаря тем, кто работает, для вас сегодняшний эфир, для вас сегодняшнее занятие. Итак, смотрите, у каждого из нас есть понимание, сколько нам осталось жить. И в среднем, когда спрашиваю человека, а сколько ты хотел бы прожить, Сто лет, 120. Есть такое? Кто хотел бы из вас прожить 120 лет? Кто не хочет умирать, боится умирать? Ну, в общем, кто хочет дольше пожить? Напишите, кто хотел бы... Как вы думаете, сколько вы хотели бы прожить? Пишите в чате. Те мои ученики, вам особенно. Те, кто жлоб пакет, слушают просто бесплатно, ну, тоже пишите, вам тоже повезло. Для вас это будет сегодняшний урок. Вау, какой крутой! Пишите прямо в чате сколько бы вы хотели прожить по, по вашему сколько вам хотелось бы прожить учитывая что у нас с вами есть количество лет э которые ну, средние да вот люба пишет или кто пишет демченко ли пишет 80 90 угу. еще Смотрите, мы сейчас с вами работаем. По сути, я сейчас живу в эфире, в открытом эфире, но я работаю для своей группы. Это открытое занятие для наших, но те, кто, кому повезло, вам повезло. До 90, хорошо. Есть люди, которые пишут 100, 120. В идеале, конечно, хочется жить так больше. Теперь смотрите. А кому нахрен нужна такая жизнь, когда вы живете не своей жизнью? Когда у вас нет своих целей, когда вы просыпаетесь с морщенным лицом, когда у вас не горят глаза, когда вы живете под установками паутиной программы родителей, когда вы сами продолжаете эту паутинную программу дальше двигать, да? Или как вы можете прожить до 80-90, если вы... Там, не занимайтесь собой, у вас нету конкретных целей. Потому что, смотрите, давайте прежде чем делать практику, напомню вам, что те люди, которые хотят остановить старость, у них должно быть много целей много хотелок. Тогда нейронные сети, которые у нас есть… Из-за них пустые, они забитые всяким хламом, вот, эти 90, вот этим 95, что у нас бессознательном, они у нас забиты установками от родителей. Пожалуйста, пишите, реагируйте, потому что вы сейчас тоже раскручиваете свою энергетику. Так вот, когда у вас много «хочу» и вы пишете каждый день минимум 10 «хотелочек», «хочу новую ручку», «хотелка», «хотелка», мне нужно, там хотелось бы мне, там не знаю, там новый крем. Что, трудно записать? Но ленитеши. А я когда-то тоже такое была. А на самом деле, когда рука пишет, это уже включается ваше бессознательное. Понимаете? Потому что бессознательное это есть тело. 95. 5,95, помните, да? Так вот, а какая же это жизнь, если у вас э, нет интереса к жизни? Пишем хотелки, супер умничка. А если вы пишете хотелки, какого хрена в чате пишут только единицы, остальные свои, там, изредка, когда я даю пиндюлей, выкладываете только к копии своих тетрадок. И вы же видите, что в тетрадках у многих э, срань собачья, господи, прости за мой такой некрасивый язык, ну а как еще вас под жопу вам дать? Почему, бляха-муха, месяц-два уже в программе, вдруг вываливаются огромные списки желаний, не так. Неправильно. Потому что, когда вы пишете «я хочу» и переписываете список, это, в принципе, работает, но это не вас касается. Вы пишете, знаете, как вот э, на заборе. То есть это не вас касается. Ваша задача – научиться писать в ХСР. Хорошо сформулированный результат. Вижу, слышу, ощущаю. Прошу, напишите 5-10 правильно сформулированных. А потом же мозг привыкает. И даже когда вы пишете в настоящем времени свое будущее, помните, мозгу все равно, что вы у него загружаете. Повторите в чате, мозгу все равно, что у нас загружено. Поэтому, когда вы пишете в настоящем времени, вы уже программируете себя. А еще, когда пишете «благодаритесь» за это, когда вы пишете в настоящем времени еще пишете «благодарность», вы этим самым себя уже программируете. Даже, возможно, цели вам не нужно ставить. Если ты хочешь купить дом или построить дом, то тебе не нужно писать процесс. Тебе нужно описывать, как будто ты там уже пьешь кофе или занимаешься с мужем любовью. И у тебя запах свечей в комнате или шум прибоя. А не бляха описываешь процесс «я хочу построить дом». Понимаете, кто понял? Мозгу все равно, что в него загружено. Конечно! Так вот, это цели категории «хочу». Если вы их пишете, их пишете каждый день, я записала столько-то, у меня что-то что что уже э, получилось, вы фокусируетесь на маленьких результатах. И ваши ангелы-хранители, которые сидят, когда вы креститесь, молитесь, или не креститесь, не молитесь, когда вы говорите «Ес, ура!» и вы отмечаете в своей тетрадке, что у вас получилось, к вам автоматически эта благодарность и эта радость «Ес, ура!» пачками ваше желание будет сбываться. Понимаете? И поэтому поддержка в чате – это когда вы пишете, получаете поддержку таких же, как вы, и мою, которая подправит, направит, изменит. Понимаете, да? Хорошо. Итак, вернемся к нашей практике. Вы считаете, что вам бы хотелось прожить там до 90 лет. Окей. У кого-то в наследственности это есть, и вы, наверное, знаете, что ваши бабушки или мамы что-то делали такого, что они так прожили. Например, бабушка или мама, она была позитивной, она трудилась, она что-то делала регулярно. То есть мы берем, как бы, из ДНК вот то, что они там делали. Окей. А теперь давайте про осознанность, чтобы вы делали. Итак, берете свою свою, свою ленточку и давайте мы в среднем распишем, сколько вам осталось лет для вашей активной жизни, для жизни радости здесь и сейчас. А что такое жизнь и радость здесь и сейчас? Это наслаждаться моментом. Все много об этом трендят, но не все это делают, единицы только делают. Вот Напишите мне, пожалуйста, в какой одежде вы ходите дома? В каком белье вы ходите дома? У вас есть одежда, трусики, пижамки к врачу на отдых, а дома как получится? Недавно общалась с одной девушкой, молодой, красивой, она говорит с мужем, как-то отношения не очень, он уже так он ну, не интересен, хотя они оба молодые и красивые, им там 41-42. Но я увидела, в чем она ходит дома, какая у нее одежда за, в, этих, в катышках, в каких-то тапочках валенки там. То есть, как она хочет, чтобы муж на нее реагировал. Понимаете, о чем я? Кто понимает, о чем я? И уже прямо сегодня пойдет и купит себе красивое белье, и все срань выкинет нафиг. Все старье выкинет из своего дома и своих шкафов. Кто это сделать уже прямо сегодня или в крайнем случае завтра? Или жизнь в радости здесь и сейчас – это когда женщина. Я сейчас про женщин говорю, про мужчин тоже, кстати, когда мужчины ходят в чем попало, как попало. Это что, любовь к себе? Это уважение к себе? Когда мы ходим в трикол, в спортивных штанах, сейчас поголовно. Посмотрите, везде люди ходят. И они хотят, чтобы кого-то привлечь, чтобы это было красиво. Я вот смотрю тут сейчас в Англии. Редко встретишь мужчину или женщину красиво, качественно одет. Это ходит как попало. Так люди как... Опять же, мы коллективные бессознательные, мы как животные. Мы друг на друга смотрим и ходим в оборванных джинсах, потому что это модно, с губами вот такими накрученными, да. Мы ходим в говнодавчиках, Потому что это зручно в ботиночках, чьи там у тапочках ходить. Вот это не незручно ходить, потому что бо ножки болят. Вот это бо для косточек тоже вредно. А сколько тебе жить-то, бляха-муха? Ты женщина или ты кто? Понимаете? Я помню, проводила тренинг. Мы там разбирали визуалов, одеалов, кинестетиков. Так вот, кинестетики – это те, кто любит комфорт, удобство. И когда мы учимся в тренинге по отношениям, то изучаем психотипы мужчин для того, чтобы знать, какие слова найти, как сделать так, чтобы быть в рапорте. Что такое рапорт? Кто знает, напишите. Рапорт плюс или рапорт минус 2П. Белье всегда на выход. Ес! Ес! Ес! Ес! Ес! Умничка! Умничка! Уже выбросила. Супер! Так вот, когда мы для кого-то ходим дома, то мы одеваемся, гости придут, передничек красивый, тряпочки повешу, полотенечко, пошу, ну, то есть вы понимаете, у каждого свое, но я говорю про тело. И однажды Раппорт это подстройка. Это как мне хорошо и как хорошо с тем человеком, чтобы ему захотелось дать мне то, что я хочу. Это я буду давать еще отдельно в коммуникациях по курсу. Ну, в любом случае, запоминайте, подстройка это рапорт, Это построиться к тому человеку, к его хотелкам, к его мыслям, к его ценностям, чтобы вам было хорошо вдвоем. Почему люди часто расходятся? Потому что каждый думает о себе или терпит, или. или ну, потому что мы неграмотны. Так вот, э, дальше. Что у вас э, с косметикой, с, с волосами, с кожей, что у вас с ногтями, что у вас с ва ногтями, что у вас с депиляциями, с педикюром? Только когда пляж, или когда на отпуск еду, или это дело регулярно. Или когда у меня встреча с мужем, с любовником, тогда я готовлюсь. Или я это делаю регулярно для себя. Это вот любовь и уважение к себе. Потому что в любой момент, как вы понимаете, жизнь может закончиться. И когда придут тебя бабки обмывать, ну, вы понимаете, о чем я? То застанут тебя с какими ногтями, с каким педикюром, что о тебе подумают? Угу. или я для себя такая классная такая суперовая так я люблю и уважаю себя что мне пофиг что по меня подумают круглый год рапорт, понятно, молодцы так вот жизнь в кайфе и удовольствии это кто я кто я какого мужчину я встретила как мне мужчина дарит подарки что он обо мне скажет как я молчу и терплю, или я об этом говорю открыто, что это моя жизнь, я хочу так жить, что я хочу побыть в одиночестве, что сегодня я хочу спать в другой комнате и так далее, и так далее. Казать ему «благодарю», сказать ему «спасибо», похвалить его – это тоже та же классная женщина. А теперь берем снова, возвращаемся к шнурочку. Или к ленточке. Что мы с вами делаем? Берем и смотрим. Берем вот этот вот шнурочек или ленточку. Это не только денежный шнурочек в практике денежный, да? Когда бессознательное э, программируем бессознательно на приход денег, а это еще придут деньги. А для чего? Для чего? Куда ты их тратишь? На что? Где твоя любовь к себе? А теперь внимание. Давайте на моем примере. Мне только 63. Многим из вас уже 43, 54, уже 46, кому-то уже 37. Улавливаете разницу? Мне только 63. А многим из вас уже 52. Кто уловил разницу, поставьте. Это установка. А теперь смотрите, мне на моем примере, если я знаю, что в среднем 80 живут, то мне 63 сейчас. Значит, чисто физически, если рассчитывать, то мне осталось сколько? 17 лет. Каждый свое считайте. Угу. Из них есть время для сна. В среднем 7-8 часов. Посчитайте, сколько это за минусить, за минусовать. Сколько осталось мне жить. Я на своем примере привожу. Каждый свой считает. И берете эту ленточку, вот которую вы возьмете, и отрезаете. Вот наметьте там, сколько там, 80, например, да, и отрезайте. И смотрите, сколько это на сон. Посчитайте, сколько в год уходит времени на сон, если в день уходит 8 часов в среднем. Дальше. Время на какие-то бытовые вещи, на решение каких-то задач. Это еще где-то 3 года. Опять же, надо садиться и каждому считать. Не поленитесь. И отрезайте этот, этот свой шнурочек, эту свою ленточку. И то, что останется... Вот у меня, я посчитала, так у меня вообще ничего не осталось. Понимаете? Ну, каких-то там 4-5 лет. Активной жизни для себя. Посчитайте свое. Я, не, я даже не считаю здесь, сколько времени уйдет на болезни какие-то, еще на какие-то дела для кого-то, для семьи, для каких-то организационных моментов. Просто сядьте и посчитайте. И повесьте этот кусочек в какую-то какую красивую шкатулочку. Или, или там не шкатулочку, а вазочку. Или на стене прибейте, чтобы это вам вы заходили, чтобы оно у вас висело. Или на каждом углу прибейте. И смотрите, сколько вам осталось в вашей жизни. Вы будете и дальше оттягивать, чтобы выходить в эфиры и работать заниматься любимым делом, продавать свои услуги. Вы будете и дальше бояться строить отношения с мужчиной, потому что об мужчин мы тренируем свою женственность, свою уверенность. Вы будете и дальше сомневаться и оставлять на потом то, что вы хотели сделать. Вы будете и дальше откладывать деньги под подушку, Ребят, смотрите, даже я про войну и не вспоминаю. Сейчас особенно важно. Война тем более дала всем подсрачник, дай Боже. А я всю жизнь это говорила. Если нет войны с собой, ну, как Магомед сказал, самая священная война – это война с собой, то вам войну да даст ваш, вам, мне, любому из нас, внешний мир. Понимаете? Так вот, мы привыкли, все. Родился, пошел в школу, породился, пошел в школу, поучился, там, э, пошел на работу, пошел с работы, покушал. Круговорот дерьма в природе, как я услышала недавно от Натальи Копцовой. Мне это понравилось, этот, этот э, такой... Про ленточку, кстати, тоже у нее услышала, хотя я раньше по-другому это давала, а вот мне понравилась эта ленточка, поэтому даю вам ее сейчас. Так вот, породился, поучился, вышел замуж, поженился, по построил дом, покупил машину, положил денег под подушку или там куда-то еще. Уже и война пришла, а мы все откладываем в жизнь на потом. Итак, вы поняли, да? Про кусочек ленточки, который вам остался. И вот напишите, для кого этот эфир, для кого этот урок был инсайтом и шоком. Сколько вам осталось жить и сколько вы собираетесь. Прожить в красивых отношениях, пойти куда-то поехать, для себя любимого выделить время для поездки красивой пойти в крутой ресторан, одеть себе крутое платье, пойти, пойти купить себе что-то, что вас будет радовать, пройти через страх, который... А что скажет, если вдруг не получится? А вдруг я пойду на свидание, вдруг не тот? Следующий, следующий, следующий. Почему на сайтах знаком сегодня? Намного проще найти своего мужчину. Потому что это... Место, где приходят люди, но опять же надо знать, какие сайты знакомств, где приходят люди, которые приходят специально э, на эту тему. И ты выбираешь с кем тебе, как тебе, следующий, следующий. один раз-два встретилась, посмотрела, задала вопросы, понаблюдала, разобралась, что с ними происходит, какие это мужчины. Да, этому надо учиться. И можно откладывать на потом, а можно пойти, постой, пойти в программу, где я за ручку проведу и покажу, и расскажу. Потому что это моя работа. Это Моя миссия помогать тем, кто хочет. Меня миссия наняла на эту работу. И я то, что даю людям, пропустила через себя. И никакой теории, все только практика. Итак, кому из вас зашла ленточка? Пишите ленточка восклицательные знаки. И какие вы вынесли отсюда уроки? Что будете делать уже прямо сегодня? для себя, любимой. Что сделаете то, что откладывали? Куда поедете? На что инвестируете те средства, которые у вас есть? Денежные коды 2023. Там есть практика. Если ты для себя не инвестируешь в свое развитие, в свое хочу, в свою радость, потому что деньги – это же не сама цель. Деньги ж для радости. Если ты не инвестируешь в себя эти деньги, то у тебя эти деньги не придут. Потому что у многих из вас есть уже изначально все ресурсы, чтобы зарабатывать много. Столько, чтобы хватило и на путешествия, и на разные крутые штуки, чтобы в этой жизни радоваться. Но из-за... Стояние на месте и боязнь сделать нечто. Служим всем, только не себе. Отдаем долги всем, только не себе. Себе в первую очередь. Запомните, я на первом плане. Потому что когда я красивая, уверенная, здоровая, я знаю, на что я трачу эти деньги, куда я инвестирую, не трачу, а инвестирую. Инвестиция – это возврат. То, соответственно, и жизнь будет по-другому. Дальше. Состояния ваши, так же я тоже человек, они каждый день должны поддерживаться благодарностью. Если ты проснулась утром и не поблагодарила за то, что вообще проснулась, значит, уже жизнь прожита зря. Да, зря. Поэтому привычка благодарить, как только проснулись. Потому что в этот момент кто-то не проснулся. Кто-то гибнет на полях. Вот сейчас идет война за то, чтобы люди, украинцы в частности, да и не только украинцы, весь цивилизованный мир сейчас стоит, аплодирует стоя и помогает Украине за всех сил, потому что украинцы сейчас гибнут для того, чтобы люди жили, не только украинцы. А идет борьба с невежеством, темнотой, со страхами, с чернотой. И для чего люди гибнут, для чего они умирают? Что вы и дальше оттягивали. Что вы и дальше отстраивали свою жизнь. Еще раз повторяю. Можно не проснуться утром. Даже будучи здоровыми. Мой сын вечером мне звонил. А утром я уже ему не дозвонилась. Понимаете? У кого-то тром, у кого-то инфаркт. Вообще на ровном месте. Никто не знает. Поэтому живите сейчас. Делайте сейчас. И помните что вот этот кусочек, который вы себе повесите или положите, будет вам напоминать, что жить надо себе любимой сейчас. И поэтому вам все равно, кто вам что скажет. Поэтому вам должно быть все равно, что о вас подумают, потому что вам нет дела до тех, кто считает свою жизнь, она у них будет вечная. Они так выбрали. А ваша задача искать то окружение, где вам классно, где вам где есть единомышленники. Для вас энергия бьет ключом. Практики, делания, танцы, песни. Жить сейчас, понимаете? Поэтому ленточка, пожалуйста, сделайте анализ этого эфира и в чат напишите, что вам было полезного, какие мысли пришли и сколько вам осталось, по сути, жить. Я завершаю этот эфир. Спасибо вам большое за то, что вы были со мной. Моя группа, пожалуйста, две группы «Возвратите себя заново» и «Денежные коды 2023». Напишите свои анализы, осознания и делайте упражнения, делайте уроки. Там очень много еще красивых, качественных упражнений. Для вас этот эфир был для того, чтобы вам напомнить, что оттягивать на завтра ту работу, которая вам необходима, те уроки, которые вам нужны для вашего роста, развития, для вашей красоты жизни, сейчас нужно. И не ждите, пока я скажу вам так. До свидос. Больше я вас не веду. Сами вы не будете заниматься. Я это знаю точно. По себе знаю. Никто самостоятельно. Ну, занимается, но очень-очень такие -очень осознанные люди. Занимаются обычно лучше в группах, в чатах, где есть единомышленники, где есть поддержка. Самостоятельно никто не занимается. Поэтому моя группа. Пожалуйста, сделайте выводы, напишите. И напишите, сколько вам осталось жить. Я Время от времени, когда делаю эту практику, когда смотрю на эту ленточку, понимаю, что нужно деньги раскладывать на сегодня, на будущее, но в первую очередь для себя сейчас. Денежные коды 2023 и курс по целям и управлению своим состоянием в шапке профиля или под этим видео будет ссылочка. Ну и, конечно же, на консультацию она будет условно платная. Всех вам благ. Пока-пока.